Привет! В этом видео поговорим о сетевом маркетинге. Сразу скажу, что я не против сетевого маркетинга. И в этом видео я хочу рассмотреть некоторые особенности этого бизнеса, которые мне нравятся. Но также хочу затронуть некоторые аспекты, которые мне не очень нравятся и на которые, к сожалению, не очень часто обращают внимание. Не будет какой-то конкретной точки зрения, что это плохо или наоборот хорошо. И также в этом видео я не буду затрагивать названия конкретных компаний либо брендов. Итак, поехали! Первая особенность исходит из самого названия, что это многоуровневый маркетинг, либо сетевой бизнес, то есть в основе этого бизнеса в любом случае будет лежать пирамида и лучше всего себя в этом бизнесе будет чувствовать тот, кто заходил в самом начале и находится на верхних уровнях пирамиды. В разных компаниях по-разному построена система вознаграждений и именно это делает этот бизнес более или менее привлекательным. И есть компании, в которых человек, который работает в этом бизнесе, он не получает какой-то процент либо вознаграждения со всех нижних уровней, которые находятся ниже его. А он получает, например, процент с первого уровня, который находится ниже его, со второго уровня какой-то процент от продаж, от оборота, который находится ниже его. А, допустим, третий, четвертый уровень, Уровни, они уже к нему отношения не имеют. И в этом случае вроде бы не принципиально, что это пирамида, но так или иначе, если смотреть на бизнес в целом, это такой многоуровневый бизнес, то есть чтобы вот он был устойчивый, необходимо, чтобы эта пирамида, естественно, росла вверх и также росла в ширину. И вот именно это и обеспечит устойчивость этого бизнеса. Есть еще одна особенность, почему выгоднее заходить в начале. Я думаю, что при слове сетевой маркетинг вы точно вспомните название нескольких компаний. На рынке уже очень много компаний таких зрелых, известных. Эти бренды уже давно все знают. И вот когда ты начинаешь называть человеку название этого бренда, пытаешься, предлагаешь показать продукцию, то очень часто можно услышать, мы уже с этим сталкивались, мы уже встречались, допустим, с вашими консультантами. Нам уже это показывали, нам не подошло, не понравилось и так далее. То есть к зрелым компаниям уже сформировалось мнение на рынке. Эти продукты уже давно все знают. Более того, даже знают вот цены, скидки, которые предлагаются тем, кто работает в этом бизнесе. Это уже давно не секрет. И поэтому проще, скажем так, заходить с точки зрения жизненного цикла тогда, когда компания находится на этапе роста, когда это еще что-то новое что-то неизвестное, проще вызвать интерес, проще заинтриговать и так далее. А когда это уже такой, скажем, этап зрелости, в этом случае, ну это уже не то, это уже не так, не так интересно и, как правило, к зрелым компаниям в основном на рынке уже сформировалось отношение. Это были такие нейтральные особенности сетевого маркетинга. Что мне в этом бизнесе очень не нравится? Для того, чтобы привлечь человека в этот бизнес, обычно проводятся специальные встречи, на которых рассказывают об этом бизнесе. То есть цель познакомить и показать возможности. И вот здесь очень модным является использовать людей, которые рассказывают свою историю успеха. Вот начинается история про успешный успех. Посмотрите, я обычный человек, у меня все получилось, значит, у вас тоже получится. И, как правило, вот здесь показывают одну сторону медали, потому что на самом деле есть еще люди, у которых не получилось. А сколько этих людей? Почему у них не получилось? Почему они не продолжили сотрудничество? С какими проблемами они столкнулись? Почему вышли из бизнеса? Вот эта вся часть информации, она умалчивается. То есть показывается четко вот одна сторона, что да, все легко, все Возможно. Присоединяйся пару часов в неделю, и ты начнешь зарабатывать тысячи долларов. В этом контексте расскажу одну историю. Я была на одном таком собрании, какая компания, не Скажу только, что она занимается косметикой. То есть мы имеем дело с продуктами для женщин, в аудитории, девушки и женщины. И вот девушка, которая вела презентацию, спикер, она использовала такой аргумент. Дорогие девушки, чтобы вам быть успешными, вам нужно в свою команду найти лишь всего 10-20 человек. привлечь всего лишь 10-20 человек. Но подумайте, вы же живете в городе, где проживает 4 миллиона. Неужели это так сложно? И я наблюдала за девушками в зале, у них действительно загорелись глаза. Это выглядело как действительно очень большая возможность. Но посмотрите, какая тут заложена крутая манипуляция. Если мы берем любой город, в котором, допустим, проживает 4 миллиона, в этом же городе, наверное, проживают мужчины, которые логично не являются нашей целевой аудиторией. То есть вот эту цифру в 4 миллиона мы сразу можем уменьшить как минимум в половину, ну 40-50%. Дальше, здесь же, наверное, живут дети, то есть мы еще уменьшаем эту цифру. То есть нас интересуют только девушки и женщины, которых далеко не 4 миллиона. И среди этих девушек и женщин есть разные разные люди, например, как, какие-то девушки уже сформировали свое отношение к сетевому бизнесу, то есть, предположим, предпочитают не работать в этом бизнесе, работать в обычном бизнесе. Кто-то, например, использует другие торговые марки, другие продукты, то есть тоже есть уже свои предпочтения. И вот это та, правда, жизнь, с которой придется столкнуть, столкнуться девушкам, когда они выйдут на рынок, начнут работать. То есть они будут общаться, получать информацию, получать отказы, и вот так вот шаг за шагом. Шагом. возможно находить своих единомышленников но искать и выбирать они будут далеко не из 4 миллионов информация специально подается с определенного ракурса то есть реальность она специально искажается чтобы поддержать вот эту коммуникацию что все легко все просто все возможно посмотри на нас приходи и все у тебя будет хорошо есть еще один аргумент не в пользу сетевого маркетинга. Чтобы там начать зарабатывать, нужно продавать. И вот очень многие компании учат следующему. Значит, составьте список из ваших друзей и знакомых. Расскажите им, что вы начали пользоваться такой-то продукцией. Скажите, что вам очень нравится. Предложите попробовать и так далее. Короче, продавать придется друзьям и знакомым. И вот здесь есть очень тонкий момент, что теперь друзья и знакомые становятся потенциальными клиентами. И можно очень круто испортить отношения со своими друзьями и знакомыми. У меня была одна знакомая девушка, которая начала работать в компании, которая занималась посудой. И вот это был тоже сетевой бизнес, и вот она постоянно заманивала меня на встречи, и как только мы начинали общаться, она мне тут же начинала рассказывать про какие-то кастрюли, сковородки и так далее. На самом деле общаться так очень тяжело. Вот поделитесь в комментариях, были ли у вас такие ситуации, что вот ваши друзья начинали работать в сетевом бизнесе, и вам становилось с ними некомфортно общаться. Существует мнение, что сетевой маркетинг – это секта. Вот в каком контексте я могу с этим согласиться? Очень многие компании они используют такой подход – Человек, когда приходит, ему даются какие-то правила, инструкции и говорится, вот ты делай как мы, делай как мы тебе сказали, вот эта инструкция, вот это правило, вот делай так, посмотри какие мы успешны и так далее. То есть в каком-то смысле человеку запрещают думать самому, то есть запрещают поддавать информацию сомнению. Нужно сделать так, чтобы человек верил и чтобы он не сомневался. И вот в этом контексте это где-то похоже на то, на те подходы, которые в сектах, где нужно отключить критическое мышление, где нужно сделать человека очень послушным, чтобы он не спрыгнул вот с какой-то нужной волны и с нужного эмоционального настроя. А ведь люди могут приходить в такой бизнес, ну, в разном эмоциональном состоянии. Допустим, человек очень долго не мог найти работу вот он за это хватается как за соломинку, что вот может быть он здесь ему повезет, может быть он здесь начнет зарабатывать, и у него такое неустойчивое психологическое состояние, и он ведется на все эти манипуляции. Ему вот сказали позвонить всем знакомым, он начинает звонить, начинает предлагать, а может быть кому-то звонить не нужно, может что-то нужно поменять, то есть он не может адекватно переварить ту информацию которая ему дается и правильно адаптировать ее в своей жизни возможно что-то где-то нужно менять и не следовать тем правилам вот так как ему сказали но ввиду того что у него неустойчивое психологическое состояние он ведется на это и вот здесь вот в каком-то смысле вот я могу согласиться что сетевой маркетинг это секта но важный момент сетевой маркетинг не несет никаких угроз это, безусловно, и угроза, и возможность, скажем так. Здесь я хотела показать, вот в каком контексте вот с этой фразой, что сетевой маркетинг – это секта, я все-таки где-то могу согласиться. Но теперь давайте немножко о хорошем, почему мне нравится сетевой маркетинг. Ну, смотрите, сетевой маркетинг это в любом случае возможность. Очень много людей работают в таких компаниях, и они действительно успешны. Поэтому любая возможность, она имеет право на существование. Второй момент. Очень часто компании сетевого маркетинга предлагают продукцию хорошего качества. Поэтому не обязательно в таких компаниях работать, можно использовать эту возможность, просто покупать продукцию, использовать как пользователь я кстати именно так и делаю я пользуюсь такой продукцию, покупаю компании сетевого маркетинга и мне очень нравится то есть это доступ к продукции хорошего качества можно работать в этом бизнесе можно использовать это как пользователь. и еще один момент который как мне кажется самый яркий самый важный Люди идут в сетевой бизнес для того, чтобы присоединиться к сообществу людей, которые, которых объединяет какая-то единая идея. Например, тема красоты, тема здоровья и так далее. То есть это возможность присоединиться к сообществу единомышленников. И люди здесь находят это какие-то мероприятия, встречи, поездки, яркие какие-то презентации и так далее. То есть люди здесь находят новых друзей, новых знакомых, общения. И очень часто вот… вот э, Результаты продаж, продукт, они могут вообще уйти на второй план. То есть люди идут именно за вот этим, за эмоциями, за общением, за встречей с людьми, которые объединены какой-то одной идеей. И вот это очень классно, и это, наверное, самое яркое, самое такое важное, почему очень часто люди идут в такой бизнес, потому что там они находят настоящие искренние эмоции. Реально ли добиться успеха в сетевом маркетинге? Ну, если человек идет в этот бизнес, потому что ему там кто-то сказал, что можно заработать здесь больших денег, потому что это модно, это какой-то тренд, то это вопрос. Но если человеку это откликается, если ему нравится продукция, если ему нравится рассказывать об этой продукции, ему нравится атмосфера этого бизнеса, то, конечно, тогда шансы есть. То есть успех будет тогда, когда человек находится на своем месте, и это, в принципе, применимо для любой сферы. Я, кстати, не сторонник того, что сетевой маркетинг подходит абсолютно всем, потому что есть люди, которым это вообще абсолютно не подходит. И есть же разные компании. Например, есть компании на рынке, которые занимаются БАДами, биологически активными добавками. Они э, работают тоже по схеме сетевого маркетинга. И вот когда я слышу, что в этой компании можно работать консультантом абсолютно всем и тоже начать зарабатывать, для меня это немножко странно, потому что, как мне кажется, Здесь нужно иметь хотя бы минимальное какое-то медицинское образование, чтобы адекватно предлагать вот такую продукцию. То есть есть нюансы, и в любом случае нужно примерять вот такие возможности на себя и слушать, откликается, либо не откликается. Но в любом случае это, конечно, возможности. Если кто-то рассматривает, вот, делает выбор, стоит перед выбором пробовать или не пробовать, сейчас у большинства компаний очень низкие барьеры для входа в бизнес. То есть достаточно там, подписать договор какой-то, купить минимальный набор продукции, только не склад, а минимальный набор и все, уже можно начинать работать. И вот здесь, если попробовать, то может выйдет, может нет. А если не попробовать, то уже точно ничего не выйдет. Поэтому, если это откликается, то, конечно, да, нужно пробовать. Поделитесь в комментариях, согласны ли вы с тем, что я здесь говорила, с чем согласны, с чем не согласны. Ставьте лайк. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал Просто про маркетинг. Ну и до встречи в новых видео. Пока!